Искусство соблазнения голосом всегда считалось лучшим оружием. Сексуальный голос завораживает, интригует и, безусловно, возбуждает. Чем же еще может быть полезен сексуальный голос? Выгоды и преимущества здесь очевидны. Ну, во-первых, больше доверия люди проявляют к той, которая имеет этот дар. Во-вторых, влиять на мужчин таким голосом гораздо проще, ведь иногда это похоже на волшебство. С таким голосом немедленно откликаются на просьбу, а еще вы можете мгновенно кого-то успокоить и даже играючи пройти трудное собеседование. Я с удовольствием приглашаю вас пройти мой авторский онлайн-курс «Богиня соблазнения голосом». В каждой из вас мы найдем особые чары, которыми вы сможете околдовать не только своего мужчину, но и ваше окружение. Добро пожаловать!